Добрый день дорогие друзья! И снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы будем с вами делать прописку ириса в жестовской технике. Итак, мы начинаем прописку замалевка. То есть делаем быстренько замалевок. Показан более подробно этот этап в предыдущем мастер-классе. В этом мастер-классе показываем ускоренно. Начинаем э, замалевок с того, что мы намечаем мелом на основе и э, с цветов. То есть раскидываем основные цветы, потом листья и стебельки. Все упрощаем в колокольчиках в особенности. Прописка покажет более реалистично это, эти цветы показываем листья у данного цветка они вытянутые у нас получился замалевок и продолжаем прописку этапов начинаем мы работу в прописке с этапа тенежка. кисть берем покрупнее например семерку, восьмерку и начинаем подтушевывать краплаками например розовый, красный есть фиолетовый синие цветы ультрамарином ну и зелень даем местами беридоновыми. это те как раз прозрачные краски которые дают возможность на черном фоне быть более невидимым. подтушевываем, чтобы была мягкость то есть еле касаемся краем кисти в разных направлениях и следующий этап у нас называется прокладываем. мы прокладываем цветы начиная с главного цвет корица. краплаком помесь с белым такой розовый сиреневый оттенок получается у нас те зоны которые будут у ириса отливать как раз таки розовым оттенком тут вы уже сами на себе фантазеры придумываете любые Зоны. Главное, чтобы композиционно в колорите это смотрелось привлекательно. Также разбираемся со всеми бутонами и цветами в этом оттенке в ирисах. Прокладываем ирисы синим цветом, немного мешая с белым, так, чтобы на крупных лепестках выделялся центр. колокольчиком. Обратите внимание, подсветляем только верхнюю и боковую часть. Боковую вы можете сами определить, с какой стороны воспадает цвет. Либо только сверху. Ну, конечно же, кисть берем помельче, например, четверка, пятерка, потому что здесь мазочки будут более мелкие. Аккуратнее с мелкими цветами. И меняем цвет на зеленый. Теперь мы должны проложить листья. Начинаем с самых главных листьев и крупных. Если лист более широкий, то можно ему дать также и центр, то есть отделить центр от боковых зон. Чешелистники и маленькие листочки в колокольчике. Славные переходы стараемся делать на края. Следующий этап называется блековка. Мы подблековываем, берем самые светлые оттенки, это белый, помесь либо с розовым, либо с голубым. И подсветляем центр и некоторые боковые зоны очень мягкими мазками на лепестках. Здесь нужно быть предельно осторожными. Размер кисти приблизительно шестерка и постоянно выправляем кисть очень красиво в ирисе вот эти боковые лепесточки показывать от центра обратите внимание, подсветочку тоненько боком, тоненько боком и сразу объем появляется и выделяем центр Переходим к нижним лепесткам, тоже подсветляем и обратите внимание, некоторые лепестки похожи в прописке на листья. Показываем эту очень красивую серединку на лепестках желтого цвета. Желтыми полосочками, методом тычка показываем сами пушистые элементы. Также можем добавить белого цвета туда дополнительно. Пока у нас желтый оттенок на кисти, мы воспользуемся им для того, чтобы дать рефлексы желтые. Это не обязательно, но если есть желание и вы чувствуете, что рисунку подходит, то тогда можете воспользоваться. Подсветляем некоторые зоны. Они могут быть и голубые, и розовые. Просто в голубые заходим более осторожно. Все стороны подсветлять не стоит. Также можно взять белый цвет, когда мы уже видим более общую картину ириса, и выделить самые светлые зоны на цветке. Их немного. И переходим к бутоном не распустившемуся цветку до конца ириса то же самое проделываем Далее переходим колокольчиком, набираем светло-розовый оттенок и подбликовываем, обратите внимание, какими движениями. То есть нам нужно выделить центр чуть-чуть бок и самую верхнюю часть заднюю сторону то есть э, лепестки которые сзади мы пока не трогаем их мы проработаем в чертежке и не обязательно далеко чтобы все именно э, цветки были подбликованы настолько светлым оттенком когда все уже Цветы колокольчика подбликовали, берем белый цвет и даем только в некоторых цветах, там где нужно, подсветлить. То есть, чтобы выделить из общей массы некоторые цветы. Далее мы переходим к зеленому цвету и продолжаем уже разбираться с листьями начинаем мы как всегда с крупных а именно выделяем центр светло зеленым то есть мешаем желтый с зеленым и белым и подбликовываем самый крупный лист обратите внимание какими движениями Завершаем мазок к тени Далее можно добавить желтого оттенка Чтобы разнообразить и сделать более интересным листок Работаем с чешелистниками И переходим на более мелкие листья Цветляем их сверху вниз. Потому что они маленькие, их будет неудобно снизу вверх подблековывать. Если где-то требуется, выделяем чешелесники. Вот этот момент достаточно интересный с листьями двумя, которые заходят на крупный лист. Здесь нужно их так подсветлить, чтобы они выделились из общей массы, потому что сзади них очень много стебельков, листьев, которые отвлекают от восприятия этих листьев. Далее мы берем кисть с длинным ворсом и начинаем очерчивать с белого цвета, в данном случае для светлой части мы намешаем немного с розовым колокольчики. Очерчиваем передние подсветленные зоны, снизу вверх. Когда мы будем заходить в тень, мы сделаем оттенок чуть-чуть более темным. То есть добавим немножко кроплака. Чтобы задний план у нас остался сзади. Далее переходим к ирису сильно ярко не выделяем лепестки только если это требуется то есть какая-то зона у вас ушла на задний план но хотелось бы ее выделить а так более темным оттенком также можно кстати подрефлексировать желтым можно использовать как голубой как розовый для чертежки После того, как мы подчертили все цветы, мы переходим к стебелькам. Берем желтый, зеленый, так как много стебельков, можно даже взять коричневатый оттенок за счет красного с зеленым смешения. Так как стебельков много, они должны отделяться друг от друга, а не смешиваться в единую массу. Набираем желтый оттенок снова и нужно нам дать серединке колокольчиком, как капельки по две-три в центре. Далее набираем красный оттенок и наша задача отчертить э, стебельки, которые запутались, потерялись между собой, и листья. Очерчиваем листья со стороны кроплака, тенежки. Подписываем под нижним крупным листом э, своей фамилию, либо подпись. И последний этап, у нас завершающий, называется привязка. На этот оттенок мы можем намешать зеленый с красным и добавить немножечко синего. Но оттенок должен быть не сильно светлый, не сильно темный, не привлекать много внимания. Слишком злоупотреблять элементами привязки тоже не стоит. Итак, мы уже закончили работу. Спасибо за внимание, с Вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал и получайте обновления. Если Вам понравилось это видео, ставьте лайк и пишите комментарии. До новых встреч!